Никогда не позволяйте дьяволу обманывать вас, будто бы вы не нужны Богу. Господь говорит, что приходящего ко мне я не изгоню вон. Дьявол не хочет, чтобы вы приходили к Богу. Он хочет, чтобы вы отвернулись от Бога. Он хочет, чтобы вы перестали молиться. Он не хочет, чтобы вы молились. Он вам будет придумывать всякие разные истории, почему Бог вас не слышит. Почему Бог не хочет отвечать на ваши молитвы? Дьявол знает, как вас отвести от Бога. Дьявол знает, как сделать так, чтобы вы не поклонялись Богу в духе и в истине. Даже если вы не слышите голоса Божьего, даже если перед вами, как вам кажется, стоит железобетонная стена между вами и Богом, все равно продолжайте молиться и спрашивать Господа, почему, откуда взялась эта стена и как разрушить эту стену, в чем мне нужно покаяться, может быть я в чем-то согрешил. Но никогда не прекращайте молиться, никогда не прекращайте стучаться к Господу Богу, не позволяйте дьяволу вас обманывать, будто бы Бог вас не хочет даже знать. Бог любит всех людей, Бог Хочет с вами общаться, быть может Бог просто проводит вас этим испытанием, этим путем, и Он на время спрятался от вас, на какое-то короткое время, чтобы посмотреть, что вы будете делать, пойдете ли вы на поводу у дьявола, который будет вас обманывать и говорить, Бог вас не любит, Бог не хочет с вами ничего общего иметь. Или вы все-таки будете продолжать молиться, будете продолжать Господу говорить, Господь, я перестал слышать Тебя. Господь, я не слышу Тебя, я не вижу Тебя, я не знаю, что происходит. Помоги мне, помоги мне разобраться с этим. Когда вы будете так молиться, когда вы будете постоянно искать Его лица, постоянно спрашивать, что происходит, Господь придет к вам. Он поможет вам разобраться, что происходит. Быть может, Он просто проводил вас этим путем, чтобы посмотреть, чтобы посмотреть на ваше сердце, действительно ли оно предано Господу. Или вы просто следовали за Ним, потому что Он вам давал благодать, радость, любовь и другие плоды Духа. Господь хочет, чтобы вы всегда молились, чтобы вы никогда не унывали. Что бы ни происходило, всегда знайте, что приходящего ко мне, сказал Господь. Я не изгоню вон, не изгоню. Поэтому оставьте все эти мысли, которые запускают вас лукавы, как стрелы, чтобы сбить вас с пути, чтобы вы прекратили молиться. Оставьте эти мысли. Господь любит вас, и Он хочет, чтобы вы продолжали молиться, чтобы вы продолжали Его искать, чтобы вы продолжали стучать. Ибо стучащему отворят.